Клево всем, друзья! Меня зовут Еременко Виталий. Вы на канале Клево всем ловите рыбу с нами. Сегодня я приехал на один из степных водоемов Краснодарского края попробовать половить карася. Погода дурю мается. Сегодня 2 апреля, но второй день только потепление. Была дурная погода, было холодно, в Ростове выпал снег. Ветер был ледяной, дожди, было очень холодно, все рыбалка останавливалась, рыба была в коматозе, все останавливалось, и сегодня второй день потепления, стих ветер, пока небольшой бриз, класс, я приехал на рыбалку половить карася на маховую поплывочную удочку. Насобирал сейчас немножко грунта, да, уже можно было ловить бы без грунта, но с теми перепадами температур, Допустим, сегодня я выезжал, когда утром из дома Было плюс 3, днем обещают Плюс 15-17 Поэтому рыба останавливалась И чтобы ее Заставить клевать Не перекармливать Все-таки она еще не думаю, что будет активная И за корм я буду делать с грунтом Чтобы объединить прикормку Надеюсь, все получится Погнали, ребятки! Ловить буду с грунтом, поэтому первое, что нужно сделать, это просто подготовить прикормку. Нужно ее просто с легонца намочить, чтобы она была влажная, взяла воду, начала пить. Все. Классика для меня черная лещ, пачка прикормки 0.8. Буквально чуть-чуть воды, и прикормку надо сделать просто слегка влажной, и дать 10 минут постоять. Грунт после дождей сырой, поэтому прикормка должна быть слегка суховатая, чтобы она взяла воду. Все, готово. Пусть стоит, настаивается, пока дальше занимаюсь подготовкой места. вид будет вот такой удочкой 6 метров хик повар groves культур классная удочка для легких монтажей до 3 грамм в принципе отлично свыше уже будет тяжеловатые для нее будут но вот легкими монтажами самое то что надо удочка очень мягкая очень приятная спокойно держу одной рукой без проблем для моей руки то что доктор прописал очень мягенькая даже на небольшой рыбке гнется очень классно вываживать мелкую рыбу просто кайф и народ ой тащишь тащишь как будто сазана там красик с ладошку потому что удочка у меня не кол не черенок от лопаты, а мягкая, легенькая, классная узочка. Ветерок усиливается, ну ничего, начну все равно с вот такого монтажа. Поплывочек 1 грамм. Манюхенькие подпасочки. Маленькие-маленькие. Ну, если ветер не сильно помешает, то буду ловить им. Ну, если будет мешать, то поставлю что-нибудь побольше, полтора-два грамма. На комле у меня резиночка, за которую я цепляю крючок. Я меня часто учат, что нужно делать не так, что нужно разматывать не с крючка, а я вот делаю именно так. Мне так удобнее и считаю более правильным именно такой вариант. Всегда на водоеме можно найти место, даже если ловлю в камышах, где поставлю на стойке удочку и спокойненько ее разложу. Удочка не спортивная, поэтому у нее не пластиковый коннектор, который более удобный, а вот такая веревочка. Цепляется очень просто. На конце монтажа у меня петелька, делаю удавочкой и сюда вот так вот, раз, и все. Обратно подал и снял. Все очень просто и легко, готово. Удочка лежит, сейчас пока она не нужна, она мне не мешает, занимаюсь прикормкой. Прикормочка настоялась, готовая. Она сухая, добавлю чуть-чуть аромы, дилкорн, укроп и что-то еще. Немного добавлю, чтобы добавить запах укроп, специи. На основе меласы. таким образом прикормка станет еще более тяжелой а мне нужно чтобы прикормка не пылила я постоянно смотрю отчеты по ловле карасей со всей россии вижу ситуации когда у народа в лове очень много подлещика плотвы и немного карася главная причина прикормки. отлично прикормка довольно сухая получилась но тяжелый. грунт так как сильно куски большой ударю картовки получились очень фаршивые ужасный грунт но ничего для для фидера не подойдет для ловли на поплавок я буду закармливать шарами подойдет примерно один к двум у меня получается на два грунта один прикормки Перемешиваю. Если бы я ловил нафидок, я бы обязательно сеял грунт, так как там уже именно мелкая, хорошая фракция, а так как я буду ловить, а, закарнивать шарами, то это мне не обязательно. Отлично, немножко воды. Прикормку специально чуть-чуть переувлажню. Сделаю изначально более липкой чтобы просто шары дольше размокали лежали на дне плохо крупного грунта не перемешано и сюда буду обязательно добавлять жирность. таким образом пахнет будет очень сильно кормовая составляющая будет очень сильная если карась зайдет, надеюсь он зайдет то даже собирая Маленькие частицы, убирая их в рот, он будет чувствовать вкус, но при этом насыщаться не будет, так как это будет глупостно, он будет выплевывать. А живой компонент, я добавлю резаного червя, его будет удерживать, он будет в этом копошиться, постоянно будет запах вкуснятины для него. И плюс он будет иногда выбирать этих небольшого количества червей резаных надеюсь, его это удержит. Надеюсь, он будет сидеть, ждать, клевать и ловиться. Червячок. В это время, несмотря на погоду, карась может сейчас хорошо начинать отвлекаться именно в насадки на червя будет не будет не могу сказать но может и в любом случае небольшое количество живого компонента резаного червя сейчас уже хуже не будет ну и столько карась вообще не будет ловить честно такие бы штуки 3-4 баночки ну, сейчас этого может хватить а вот уже если будет продолжаться тепло то через недельку-две этого будет очень мало просто будет вылетаться очень быстро правда тогда уже и прикормку можно будет использовать без грунта чистую рыбаков много, с сигнализаторами, с донками, джиговиков, но у нас сейчас начался нерест судака, судак на степных водоемах стал на яйца, на гнезда, и поэтому я считаю сейчас его ловить, ребят, не надо. Добавляем. то вот пойдет. Ну что, друзья, осталось за малым отбить точку ловли, промерить дно и узнать, где там что и как. Для этого мне нужно сделать так, чтобы плохо тонул, поэтому это очень делается легко. Беру. Небольшое грузило, которое гарантированно утопит мой поплавок. А так как грузоподъемность поплавка всего 1 грамм, то и грузило тяжело не нужно. Просто дробинку зажал. Все, проверяю. Оп, утонул поплавок. А где-то как раз. Чуть подтащил. Тонет. Чуть подтягиваю, смотрю, добавляю глубину, утонул, подтягиваю и проверяю, еще добавлю. Чуть-чуть О, выглядывает Чуть-чуть А ну, подтяну потяну, Подтяну Ага, выглядывает одинаково Дно ровное Закину правее На вытянутую руку Утонул, подтянул, утонул, утонул, утонул. чуть-чуть глубже добавляю. Заброс сделаю на вытянутую руку, на максимальную длину. Утонул, подтянул. Ага, о. Самый кончик торчит. Утонул. Самый кончик торчит. По ровности дна. Правее. Таким образом я проверяю, где какое дно, чтобы понять. Утонул, торчит самый кончик. Чуть-чуть больше, чем он мне должен, чуть меньше мне должен выглядывать. Так, левее. Потому что может быть так станет Утонул. Утонул. Утонул. Вот. А левее получается чуть-чуть глубже. Вот сюда. Ага. Угу. Вижу самокончиком. Так, получается. Сижу я ровно, от меня и вправо ровно, от а левее чуть-чуть глубже. -чуть Ловим, как и приловлю на фидер, соброс делаем на одну точку. чуть-чуть глубины добавлю пирог усиливается вот я забросил на дальность и постепенно подтягиваю таким образом я вижу есть э, свал или нету вот тут я вижу вот от вот этого максимально дальнего заброса до подтяжки ближе глубина практически не меняется ну, чуть-чуть сантиметры то есть маль легкое-легкое погружение идет вот допустим Комфортная для меня ловли, поплавочек чуть-чуть торчит, практически в норме, как ну, чуть-чуть давай в вот глубину надо. Идет ровный стол с небольшим пог... с плавным погружением влево. Вот тут вот, вот. Но уже в максимальной длины выброса, когда вот все уже, идет буквально небольшое погружение. Я так подозреваю, что это стол, а там дальше начинается свал в этом месте. И до основного свала я не достаю. Поэтому не знаю, подойдет рыба или нет. Она может стоять еще холодно там, а может выйти на меляк. Я не знаю. Камыш начал лезть. По идее, она должна уже заходить к берегу кормиться. А кто там будет, фиг его знает. Ну, буду пробовать ловить. Здесь резиночка. Как раз место, где цепляется крючок. И теперь я отбиваю глубину отмечаю глубину по поплавку чтобы я мог всегда к ней вернуться когда я буду менять нахождение крючка на дне на дном грузила на дне на дном не плюс-минус я не спортсмен все отметил длина поводка у меня 10 сантиметров Ловить я буду так, на данный момент, чтобы подпасок лежал на дне. Для этого мне нужно добавить глубину 10 сантиметров. Все. Готово. Глубину отбил, снимаю грузило и проверяю. Ну что, остался за корм? Кормить шарами. Вот такие вкусно пахнущие шарики. Лед! Все, оставил прикормку на подкорм. Ну что, ребятки, закорм произошел. Сейчас есть. Смело, 20-30 минут перекура. Сейчас попью чайку, позавтракаю и после этого начну ловить рыбу. Надеюсь, она придет. Ну что, друзья, время московское 9.31. Начинаем пробовать ловить. Начну по традиции с классненького опарыша. Первая должна подойти мелочевка. И она должна ему понравится ветерок усилился прохладно на солнышке посидел так классно тепло так первая поклевочка кто это тут такой красивый густерка мелкая сопливчик да? Да. Эти быстро подходят Эти подходят быстро Они наоборот Как будто шума ждут вот. Нашумел Все бегом бежит Все дела бросают Там жратва прилетела С неба Плотва такая же Очень классно реагирует На шум. А вот карась нет. Дополнительный закор может полностью убить клев. Оп-оп-оп-оп-оп. Кто это такой бойцовый? Еще одна густерка. это перехватил на лету ого ого сазан вот это уклейка так я ее даже для саши сфоткаю саня смотри сазан какой оп оп оп оп оп ребятки а это кто? А это кто, друзья? А это он. А это он, ленинградский почтальон. Ха-ха-ха, есть. Такой красавчик. Кругленький, толстенький. Чуть больше ладошки то что надо вкусняшечка жареная ням-ням-ням так я еще хочу карасика вроде бы подошел надеюсь карасики карасики клювайте у меня Ветер сильно усилился. Поменял монтаж на более тяжелый. Иначе громовым. Даже не в состоянии пробить ветер, чтобы закинуть куда мне надо. Забрасывать приходится двумя руками, чтобы пробить. Очень прикольно. Все равно несет сильно. Но.. Пока настраивал снасть, поймал несколько кара... двух карасиков и подлещика. Было так классно, и тут поднялся ветер. Боковой. Тяжелый. Ну ничего. Иди сюда. Блин. Я-то с надеждой, что карасеевич. Тут маленький сопливчик. Так, так, так, так. Опа, иди сюда, иди сюда, иди сюда, кто это? Та -мо. А? Такие красивые поклевки и такое рыб. Иди сюда, нифига себе. Угу, ого угу, ого, ого. Ого, ого, ого, ого. Ого. Классно. Так, кто ж это там такое? Бойцовое. А? что такой офигительный на живца ловлю это на живца за спину карасика значит он все-таки там подходит за спину так подошел значит тут он сейчас подберем раз он подошел подходит значит надо его ловить друзья спонсор канала интернет-магазин студия мебели мастерская большой интернет-магазин по краснодару об иди сюда и в краснодарскому краю вот карась подтверждает более 10 тысяч товаров. Кухни, спальни, прихожие, детские. Или кто это? Подлещик что ли? Подлещик. А такой больной весь. Отпущу его. Пусть болеет дальше. О, самец. Дерестовой наряд начинает проявляться. Основная работа интернет-магазина по Краснодару, но также работает и с краем. В регионы России может отправить транспортной компании. При работе по Краснодару при заказе до 50 тысяч рублей предоплата составляет всего 1 тысяча рублей. Остальное при получении товара. То же самое при самовывозе. Если вы с, э, с другого региона или с края, и можете просто внести предоплату 1000 рублей, приехали за товаром, забрали, доплатили, проблем никаких. Шикарные кухни. Более 95 моделей модульных кухонь, кухни, из которых можно собрать любую кухню любой сложности, по адекватной цене, при среднем погонном метре, 10 тысяч рублей за погонный. Это все фабричное производство от крупных фабрик. Примерно процентов 60 товаров, представленных на сайте, является складской программой. Если товар является складской программой, есть наличие, поставка 1-3 рабочих дня после внесения предоплаты. Если... Ну что там, что там, что там. Если складская программа, но чего-то нету, поставка до 2 недель, заказные позиции, поставка до 30 дней. Также заказная позиция, кухню покупаете на 50 тысяч, предоплата 1000 рублей, через 30 дней, как она пришла, получили, за кухню рассчитались. Также большой выбор спален, прихожих, детских, различ, различных кроватей, одна двухспальные кровати чердаки, двухъярусные, кровати на металлокаркасе, мебель в прихожую, мебель в спальню, огромнейший магазин. Цены на сайте стараются держать всегда максимально актуальные. Если идет изменение цен, все бросают, меняют цены, чтобы человек видел актуальную цену. Ссылку оставлю в описании. Заходите, смотрите. Магазин заказывайте. Иди сюда. Иди сюда, красавец. Сначала так Слигонца приподнял, потом бык и утопил. Вот что значит легкая снасть, легкий монтаж. Когда рыба неактивная, когда она тяжелая поклевок практически не видел. Видел, что там теребонькает, теребонькает. сюда супер у хищника в пасти бывал иди сюда долго приподними допустим приподнимет вот, вот поклевки на поплывок весом 1 грамм друзья с вот такими вот махоньками, махонькими подпасками. Я смог а грузоподъемностью. Оп. Иди сюда. Иди сюда, красавчик. Расклевался от тфу, -тфу. Лично. Как раз для жарехи самое то, что надо. Иди сюда. ай -яй. ай -яй -яй. ай -яй -яй -яй. ай ай ай ай ай ай ай в рот, просто дополнительно за зацепился Взял в рот, как положено Все, кто не знает, как пользоваться Этими штуками Так вот, раз Видишь, так вот, раз Раз, попало В полозок в натяжку До конца И отбиваешь крючок Очень удобная, нужная и полезная вещь. У меня у меня стрёмненький китаец. Если где-то кто-то найдет станфо, берите, не пожалеете. Ну давай есть он там давай давай давай давай иди сюда иди сюда это кайф ребята это просто кайф шикарный карась не крупный не мелкий бойцовый офигительный да офигительный карась чего могу сказать Просто сказочно, ребят. Давай. Давай. Иди сюда. Сход. О, иди, мой красавец, иди, папочки. Шикарный бойцовый горас. Вот это у меня жареха будет, ребятки. Ветер притих чуть-чуть. Потеплело, солнышко вышло, потеплело и рыбка активизировалась. Но при этом поклевки, конечно, очень, очень нежные. Давай, давай. Друзья, по поводу самого закорма. Я кормлю шарами и стараюсь кидать. Вот максимально. Вот сегодня удочка стояла. Вот так вот. И напротив старался максимально кидать. Да, я не спортсмен, я не привыкший точно кидать, и поэтому мог мазать. Периодически мазал, но все равно примерно в районе полуметра все шары у меня ложились. Все рядышком. Иди сюда. И вот во время сильного ветра у меня получалось или оснастку сносила влево, или я брал правее. И получилось, кидал сильно правее, там, на метр, на полтора от точки. В итоге, в стороне, вот буквально чуть-чуть, или долго поклевку приходилось ждать, или ее не было, Обоих подлещиков я поймал в стороне, а это говорило о том, что карась согнал, сгонял его, не давал зайти. Мелочь, о, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Мелки, мелочь, густерка там хорошо клевала, то же самое, сгонял ее. Но стоило положить четко, куда надо, и поклевка себе долго не заставляла ждать. Карась Это говорит о том, что вроде бы что там метр в сторону, а вот э, влияет, реально влияет. Мы как все все как привыкли кормить? Зачерпнул доброе душой и вот так вот. Щик насыпал. В итоге нет концентрации в одном месте. Рыба тасуется по большому участку. Вы ее не можете остановить, она где-то гуляет. Попробуйте в следующий раз, чем бы вы ни кормили, макухой, комбикормом, чем кашей, сделать шары. Ого, кто-то плюхнулся здоровый. Макуха, добавьте в нее хлеба прикормки, ну сделайте плотные шары, максимально плотные каши, то же самое, добавьте в нее прикормку, еще что-нибудь, Но ну, сделайте ее шаром и закормите четко одну точку ловите вы на три удочки, без разницы там, на перо, на какие стоит у вас три удочки возьмите, прикольнитесь, проведите эксперимент одну удочку допустим среднюю, вы выбираете куда четко вы будете кидать Попробовали, нету зацепов, нету травы, его вот так вот кидаете. И четко в это место закормите. А две крайние вы как угодно кидаете. И вот в это место киньте много прикормки. Там 4-5 шаров апельсиновых. А выйти как хотите, так сыпьте. А еще лучше вообще не сыпьте. И посмотрите результат. Но закидывать вам нужно будет каждый раз в одно и то же место, в то место, куда вы кормили. чтобы не вправо, ни влево, ни ближе, ни дальше. Попробуйте, поэкспериментируйте. Поверьте, вы заметите, как на эту удочку, в этой точке у вас будет лучше, чем во всех других местах. Сейчас будет теплить. Карась будет активно, а потом в один прекрасный момент приезжаешь на рыбалку, а он не хочет опарыша и червяка. Вернее, утром кушает, а днем не хочет. Садишь в манку, и рыба оказывается есть. Попадал так, что опарыш перехватывает мелочь по пути, червь мелкий карась, манка крупный. Даже такое было относительно, чуть-чуть крупнее. Иди сюда, иди сюда, ой-ой-ой, блин, что он творит, а? Сход, шикарно, шикарно. иди сюда иди сюда блин ну поклевки ну вообще настолько слабенькие порой за бороду до да? да, бородатый сюда вот очень часто вот такие сегодня поклевки слегка притапливает а потом что-нибудь делает я так полагаю вот это вот слегка притапливание это тот момент когда он когда карась в рот берет приманку и начинает кушать ее. Вот он ее засасывает, засасывает. Поплывок легкий его слегка притопило. А после этого он взял и поплыл. Мы видим поклевку. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. На утоп клюнул, красавица. Карасик, 2 апреля на поплывочную удочку. Зачет. Давай, давай, давай, давай. давай. Иди сюда. Класс. Ну что, друзья, буду заканчивать. Сейчас будем смотреть улов. Ну что, друзья, ведро карася на одну поплавочную маховую удочку 2 апреля, это супер, это просто класс. Я кайфанул, оторвался, я в таком огромном восторге, просто ворвался. Все было, как я полностью предполагал, как я всегда во всех видео рассказываю. Карась под берегом потеплела, он подошел кормиться, далеко кидать не надо. Грунт сыграл свою роль, малое количество прикормки. С сильной ароматикой сыграла Живой компонент в прикормке Удержал рыбу рыбы была валом, она заходила Ее было очень много Оставалось подобрать ключик Работал с утра и один красный опарыш Один Два одеваешь плохо, три еще хуже Лучше всего один Потом стала прогреваться Рыбка стала поактивней И стала работать еще и червь И даже червь работал чуть-чуть лучше Чем опарыш Дип Дип уменьшал время между поклевками, выделил дипом, рыба отзывается на ура, дип рулил, точность заброса в точности прикормки, место прикармливания, рулила чуть в сторону, хуже, четко вместе, рыба есть, все было кайф, но тонкая снасть, поклевки очень нежные, очень, громовый поплывок рулил, более тяжелые поплывки в разы хуже. Я не выдержал, ловил на Громову, ветер не дает, увеличивал раз, увеличивал два. В итоге плюнул, вернулся опять Громовым, мучился, мучился, но ловил. Это сложно, но я ловил, рыба клевала, ветер стих и стало просто кайф. Я кайфанул. Все было супер. Все было вот просто по-написанному. Все было кайф. До новых встреч, друзья.